Привет, меня зовут Ярослав, и сегодня я решил посмотреть, а что у нас нового выпускает Владимир Мошкин. Потому что в Четландии я увидел, как а, люди обсуждают бурно Рой, и думаю, блин, а может еще какой-нибудь контент Мошкин нам подогнал? А, и захожу на их канал, и вижу основатели Рой-клуба. Наш успех зависит от каждого из нас. Мотивационный видеоролик, я думаю, будет. Я посмотрел, вот сколько тут, две минутки я посмотрел. Думаю, что надо посмотреть и дам свою первую реакцию. Возможно, это выйдет рекламой Владимира Мошкина, потому что он оратор уже. Сколько Рой Клубу? Ну, около двух лет, я думаю, Рой Клубу есть. Он периодически проводит вебинары, стримы. И по себе знаю, что вот когда я начинал свой YouTube-канал, я ни б, ни Мэ, не скажу, что сейчас я искусственный, выражаюсь но вижу прогресс на своем творческом пути если так его можно назвать и возможно владимир мошкин нас сегодня удивит потому что мы видим что у них уже и заставка вот качественная начинается ну и давайте смотреть и буду все это в режиме реального времени можно так сказать комментировать очень интересно что мошкин будет тут задвигать Хочу еще раз всех поблагодарить. Кстати, что я заметил. На заставке была монета Юми. а Если мы перейдем в описание к видеоролику, и теги, которые тут используются, это Roy Club, Roy Клуб на латинице, и PRISM. То есть, пиарят они Юми за счет криптовалюты PRISM. Ну, хотя бы уже и в заставку PRISM куда-нибудь спульнули, хотя бы логотип PRISM. Если вы хотите за счет просмотров призмачей э, распиарить свою монету, то, ну, блин, вы же такие классные, говорите, э, мы тоже призм продвигаем, и рост призм там с января начался, хотя мы на графике не видим никакого роста призм, а все адепты говорят, что вот Мошкин поднимет курс призм, и он там будет расти, расти, расти по 30% в месяц, или поскольку Мошкин, Владимир. А, давай, ну, как-то взаимовыгодное сотрудничество. Если ты за счет призм пиаришь свою монету, то давай, пожалуйста, и за счет своего канала, своей аудитории э, попиарим чуть-чуть призм. Или ты скажешь, вот я тег указал в Призм, это и есть пиар. На самом деле не так. На самом деле этот тег наоборот аудиторию Призм подтягивает, показывает тем, кто в поиске ищет про Призм, и показывает им этот ролик. Вижу я тут, кстати, от SEO вид IQ 0 Владимир. Теги, теги надо указать к видеоролику, чтобы он больше просмотров набирал. Вы же покупаете там миллионные каналы пустые, да, ну а так бы мог на этом теге указывать, и уже бы подписчиков больше было. В общем, займитесь этим вопросом, потому что если вы действительно популяризируете криптовалюту призм, как вы это заявляете, ну ваши адепты так точно, то это нужное дело для нас всех. Благодарить именно за то, что вы занимаетесь своим оздоровлением, за то, что вы оздоравливаете свое финансовое положение, вы сами друг друга должны... И вместе с этим мое финансовое положение, наверное, так он должен был сказать. И Поблагодарить за это, за то, что вы хотите дольше жить, хотите быть красивыми, хотите молодеть. Надеюсь, там Лукашенко в зале не сидит, а то если он еще и подольше жить хочет... Как-то не хотелось бы этого. ...не стареть. И наша задача, хранители Рой-клуба и других лидеров, которые к этому сопричастливы... Хранители Рой-клуба. Вроде живем в современном мире, да? Топ-менеджеры можно назвать еще как-нибудь. Но мне как-то режет слух хранитель Рой-клуба. Еще не хватало, чтобы он в рясе вышел такой. Хранители... Создать эти благоприятные условия Что мы и каждый день делаем, занимаемся Может быть где-то это не совсем видно Видно, да, не какого-то масштаба Но на самом деле, ну что нам Два года, да, исполнилось Что нам, хот... два года всего лишь исполнилось Я всего лишь еще один только дом купил Давайте еще подождем годик. Я еще дом куплю, потом вы увидите, как на самом деле может меняться финансовое положение человека, если он чем-то занимается. Учитесь. Тим от ребенка в два года, да, то есть, как бы, какого масштаба компании возьмите. Ну, возьмем даже так как мы занимаемся криптовалютами, возьмем биткоин, да. Сколько он барахтался, пока его признали везде? Десятки лет, ну то есть там. Порядка 10 лет. Нам всего лишь 2 года. И мы уже такой большой успех имеем. Поэтому очень большой успех. Рой благо большой успех имеет. Рой деревня, морская деревня, наличный пул, рой авто. Что там еще? Сколько дел было, которые имеют... Колоссальный успех. Для Мошкина они действительно имеют колоссальный успех, потому что Мошкин у своих вкладчиков, у вкладчиков Рой Клуба забрал монеты призм, которыми сейчас, возможно, манипулируют курсом, играет на понижение. И действительно, за счет этих средств смог свою жизнь в финансовом плане очень сильно улучшить когда остальные люди, его вкладчики, по его наставлениям, относили микроволновки, телевизоры в ломбард, брали кредиты по наставлениям Мошкина. Это вот финансовый советник, который говорит, идите берите кредит, залазьте в долги и вкладывайте в Рой-клуб. Вот так он улучшает жизнь людей. А сам, вот посмотрите, рубашечка какая у него, в цветочек. Каждому из вас отдельная благодарность, потому что... Потому что без вас бы у меня не было, офигеть, дома за полмиллиона рублей. Или сколько он там стоит. Э -э вы должны осознавать и понимать... Ах, какие пол, там вроде даже 5 миллионов. Что-то такая какая-то сумма была. То вы есть... Хотя 5 миллионов рублей это на самом деле не такие большие деньги. Может 50 миллионов у меня уже просто с памятью. Не очень люблю считать чужие бабки. Но просто когда в Рой-Клубе была плохая ситуация, когда все вкладчики сидели и думали, где им взять деньги. У Мошкина вдруг появился дом, который стоит очень-очень много. Там сколько, 50 или 500 миллионов он стоил. Я точно не помню. Ну, какие-то там суммы колоссальные были. То есть там хоромы, и он еще с Путиным, наверное, может посоревноваться. У кого там замок покрашен. Именно частичка большого вот, вот этого механизма. То есть вот этого масштабного процесса, который происходит. И... Задают вопросы, да, особенно новички, а сколько это просуществует? А будет ли это так все успешно? А будут ли еще какие-то падения? А будут ли подводные камни? А может мы еще там споткнемся? Друзья мои, все зависит только всегда от каждого из вас. Не от меня. Вот реально... Меня прикалывает, что... До этого момента там было слышно, как кто-то в зале разговаривал, стучали вилками, жевали, а тут Мошкин говорит «Сколько это проработает? Все зависит только от вас». И все притихли такие «Блин, что, реально от меня все зависит? Так это, блин, что?» Что-то делать мне придется. Ну, на самом деле, если у него теперь такая риторика, что, господа, Рой Клуб – это не я, это мы все вместе, это в первую очередь вы. И если он теперь не будет оскорблять своих вкладчиков, что они ни на что не способны челить, и то, что он им дал возможность разбогатеть И в любой момент щелчком пальца Может любого из участников Рой клуба этого решить Если он действительно к своей аудитории К своим инвесторам, которые инвестируют, доверяют ему Теперь относится с уважением То это большой прогресс Потому что раньше в Мошкине этого не видел У него был эгоизм Причем не здоровый эгоизм который должен быть у каждого человека, а вообще пофигизм, эгоизм на высшей степени. Он считал, что он пуп земли, его мнение единственное верное, и вот вся остальная челюсть она вообще не имеет права голоса. Если он действительно в этом плане поменялся, то не то чтобы уважение, но это шаг вперед, и да, действительно, значит, Мошкин в каком-то плане он чуть-чуть меняется. Посмотрим мы, конечно, дальше, во что это все перельется. Реально не от меня. Хотя многие думают, о, Володя сейчас там все решит. ВВП. Володя точно все решит? Володя вообще дофига чего решает. Каждый человек очень многое решает. От каждого из вас, от вашей активности, от вашей осознанности, от ваших действий зависит то, что будет в будущем. И как быстро это будущее произойдет. И, ну, вернее, не то, что будущее происходит постоянно, да, вот оно вот сейчас происходит, но э, требуется на некоторые процессы достаточное время, прикладываемых усилий. Очень много людей хотят, ой, хочу вот это обновление, чтобы быстро вышло, я а хочу бонусную программу, а хочу вот это вот, а, хочу, а хотела куча, мы все... Конечно, Мошкин думает, блин, я тоже хочу, у меня уже дом старый, сколько ему? Год, надо обновиться, надо еще один построить. Хотелок вообще куча. Мы все хотелки записываем в задачи. У нас есть большой журнал задач, в котором больше 7 тысяч задач. И мы... 7000 задач. Блять, какие там задачи могут быть? Что там за журнал вообще? Можно список, Владимир? Посмотрим, мне просто интересно. 7000 задач. Кто этим вообще занимается? Или какие там задачи? Встать... Один этап одеть, второй этап, это уже три задачи. Их обозначаем приоритетом от 1 до 10, и самые высокие приоритеты какие-то чрезвычайные, да, ну которые не требуют, ну, даже просто звонишь и человека поднимаешь с постели и решаешь. Но если звонишь, тогда понятно, какая задача в приоритете. Это пойти, записаться к репетитору и выучить русский язык, потому что когда ты говоришь «звонишь», но это уже ни в какие рамки не лезет. Я не скажу, что я грамотный человек, но это прям режет слух. ...задачу. Это там уже 11, 12, 13 приоритет. То есть все, что вы пишете в чатах, в техподдержку, через старших кураторов передаете любую информацию, она вся ложится в чаты задач. Да. Если вас, конечно, до этого не забанили. Потому что если ты что-нибудь толковое по делу пишешь, где-то указываешь на ошибки, несостыковку информации, в чем-нибудь уличить пытаешься, вот этих кураторов, кто они, хранители, блядь, секты, основатели вот эти, то ты попадаешь в бан, когда ты конструктивно критикуешь. Хотя, на мой взгляд, критика – это двигатель прогресса. Можно так, не лень двигатель прогресса, а критика. Когда тебе все жопу лижут, как в чатах Мошкина это происходит, тогда ты сидишь на жопе ровно и думаешь, блин, какой я классный перец. Хотя не важно, что всех, кто что-то дельное мог сказать, ты поудалял. А остались подхалимы, которым не важно, что там дальше будет. Им главное сейчас набить свои карманы, пока все хорошо, пока штиль. И все. А вот ко мнению людей, которые, может, и в негативном плане, но конструктивно критикуют, к ним тоже надо прислушиваться. Таким образом, ты можешь увидеть свои слабые стороны и потом как-то хотя бы попытаться их исправить. И приходит время, она созревает происходит реализация и так далее. То есть вот все, что вы сегодня видите, да, изменения за два года какие были. Кто-то говорит, ой, Володя там берет, что-то придумывает. Вот он завтра что-нибудь еще придумает. Да я вообще ничего не придумаю. Я просто анализирую поступающие от вас предложения, сортирую их, потому что вот это вот предложение прям сегодня зайдет, потому что пришло время. А это приложение можно там реализовать через три месяца. Там, на вот эту задачу нужны средства такие-то, например, какие-то благотворительные вещи. На вот эту задачу нужны еще какие-то средства. Тоже мы зависим же тоже от материального. Хоть мы как бы вроде и печатаем, да, криптовалюту, но она же у нас, ну, не бесконечная. Я же не могу там вот сейчас прям взять, там, грубо говоря, там, не знаю, там, ну, какой объект, там, небоскреб построить. Потому что нету этих ресурсов. Конечно, если мы все... Потому что надо больше людей которые купят юми, Тогда я поднапечатаю, когда новые люди придут, и смогу построить уже себе небоскреб. Вот понимаете, в чем суть? Он вот правильные вещи говорит. Я хоть и печатаю криптовалюту, но пока что продавать ее в больших объемах некому, чтобы я смог себе построить небоскреб. А я вам напоминаю, что криптовалюта юми, ее эмиссия, она не ограничена. И 30, более 30% в месяц это очень опасная штука. И сейчас я удивлен, я очень удивлен, что эта криптовалюта, она не падает в цене. Я не знаю, блокируют там аккаунты, не блокируют, но больше всего, мне кажется, играет жадность людей. То есть они видят, вот выросла криптовалюта, это еще выросла, а потом еще вырастет. Я буду держать до последнего, а потом у меня чуечка, вот люди так думают, у меня чуечка сработает, и я все солью в один момент. Хотя, ну, обычно это не случается, потому что Рой Клуб это то место, где вас могут заблокировать, в чем-либо ограничить, потребовать верификацию, потребовать, чтобы вы доказали, что эти монеты именно ваши, что вы их где-нибудь не украли». А потом уже и цена в пол упадет, и вообще неизвестно, что случится. В общем, я тут никаких советов никому не даю, но если у меня именно моего мнения спрашивают люди, стоит ли заходить в Юме, заходите туда свободными деньгами, вот, которые вы вообще не боитесь потерять. И то есть куча других мест, которые надежнее в этом плане в рой Клуб, он ну вот сейчас на данный момент криптовалюта юми со своего старта показывает хорошие отличные результаты это глупо отрицать но я туда не заходил только потому что я видел другие проекты мошкина я видел что из себя представляет мошкин как он относится к людям как он никого ни во что не ставит не уважает тех людей которые его кормят и поэтому я решил его пропустить Тут можно сделать такую аналогию провести, что на торговле детьми тоже можно получать прибыль. Но какие-то деньги будут. Вот об этом подумайте. Все скинемся, у нас хватает ресурсов хоть небоскреб построить, хоть целый город построить. Поэтому, ну... Уже соревнуются с Илоном Маском, наверное. Как ты назовешь свой город? Там а, Док-Сити вроде он его назвать хочет, а ты Мошка-Сити, тоже классное название. А, запатентуй, а то сейчас кто-нибудь идею украдет. Речь именно в осознанности. Я хочу, чтобы вы просто осознанно включались в процессы. И почему я вышел? Я не знал, когда я сегодня буду выходить. Еще и не раз выйду, и не раз... Думаю, бля, когда соль отпустит, вот тогда выйду. А может и не раз выйду. Все зависит от эффекта. Как оно пойдет вообще? Я просто иногда перебарщиваю чуть-чуть. Ну, вы в Телеграме слышали мои голосовые. Я спою, просто... Пром... Спою. Если сегодня еще концерт будет от Мошкина, то то надо прикупить себе парочку монет Юми. Ну, ради такого дела, потому что, возможно, тогда на постоянке будут какие-то выступления такие. Потом, может, на Рой-канале выйдет какой-нибудь спектакль с участием Мошкина, и он еще, может, поставит его, сам, срежиссирует. В общем, блин, очень классно, что человек такой разносторонний. Тут точно в каком-то порошке дело. Мечту песня была, все я вижу внутри... Костерчик, искра разожглись, глазах все горит. Сегодня почему а, вот такой формат, да, там, баня с я вот реально... Не, ну вот на самом деле мне нравится в Рой-клубе, что тут ну классно вот классно все построено организовано вот у них такие встречи крутые происход происходят там и банька и вот конференц-зал собрали и тут они высказываются песенки поют на самом деле все организовано и классно и круто у них и если бы еще все их проекты где они собирали деньги с вкладчиков они все работали они а только обещания были то это действительно одна из топовых таких компаний была бы но Исходя из того, что Мошкин балабул, очень часто обещает то, чего не может исполнить, из-за того, что он кидает людей, то и отношение к этому человеку, оно ну, такое себе, не очень хорошее. У нас, конечно, вообще в менталитете, если можно назвать на привычки, особенности населения, институт репутации, грубо говоря, не имеет долгосрочной памяти, то есть сегодня человек может обосраться, через там, пару месяцев. Все уже об этом забудут, потому что инфопоток такой большой, что каждый день что-то новое, новое, новое случается, и таким образом какие-то ошибки, прошлые неудачи, мошеннические действия какого-то человека они забываются, потому что они перекрываются новыми людьми, новыми какими-то обстоятельствами. Но суть в том, что у Мошкина, во-первых, и ошибок таких было много, но и есть все-таки остались люди, которые хранители института репутации. И мне хотелось бы, чтобы все люди запоминали зашквары любого человека и потом уже просто так на сладкие речи не велись, даже если потом у него идет какой-то взлет. Потому что тем самым вы прощаете ему э, все то, что он сделал раньше. Скажу, <с> я никогда так рано не вставал, тем более по будильнику. Я не заводил его никогда. Сегодня мне пришлось вставать по будильнику, потому что вчера мы там праздновали дни рождения, позавчера дни рождения и сегодня... А кто из Рой-клуба будет смотреть это, ну, кто был на этой встрече? Вот они праздновали дни рождения, они сейчас там все, все сидят а, на этой конференции или что это за собрание. Алкоголь там есть? Мне очень интересно. И есть ли там курящие? Потому что иногда посмотришь на какую-нибудь какую вырезку кто-нибудь скинет или аудиосообщение, Мошкин чуть ли не казнить собирается тех людей, кто попробовал по писюрику там выпить и одну затяжечку сделать. Я, конечно, никого ни к чему не склоняю, курение, алкоголь, это очень вредно, и очень плохо, что на государственном уровне эти наркотики, они разрешены. А, но почему они разрешены? Да, потому что государство больше всего с этого имеет доход. А, но мне вот интересно, сходятся у него вообще его действия и слова? Потому что он говорил, что он чуть ли не будет блокировать кабинеты участникам Рой-клуба, которые курят, опьют. А вот сейчас интересно мне. Потому что проскакивала такая информация, когда там отель отжимали в Сочи, еще что-то, что на самом-то деле там Мошкина сестра устраивала гулянки какие-то. Чуть ли там не какой-то притон устраивала. И вот мне интересно, Мошкина свою аудиторию транслирует, что он такой зожник весь. Хотя, ну... Все равно, не знаю, люди, которые вот радикально говорят, нет, я против алкоголя, вот даже понюхать нельзя. Мне кажется, что-то за этим скрывается. А, ну ладно, не к этому. И говорят, что Мошкина сестра там часто устраивала какие-то гулянки. Вот он транслирует на свою аудиторию, что это очень плохо и я вам всем запрещаю. А близкий его человек на самом деле берет и противоречит ему, ну, ну, ну интересно мне просто, вот дом 2 закрыли, мне интересно вот теперь в этом копаться. Сегодня нужно было ехать там, ну на автобусе, если бы просто я бы будильник не завел, я бы встал в 9, в 10 и как бы, ну и проспал бы баню. А... И пришлось бы мне брать, заправлять мой вертолет и лететь на вертолете. В Баню очень хотелось, и хотелось не именно то, что вот я вот хочу в баню попариться, хотя это и люблю мероприятия, все, что с водой связано. Мне хотелось воду ли ты очень любишь. Хотелось просто в неформальной обстановке, в купальниках, да, в полосатых. Блять. Ну, я, наверное, тут, вот тут я уже чуть-чуть не образованный. Действительно, наверное, бывают купальные костюмы и мужские. Хотя я привык называть их плавками. Но я просто сейчас представил в закрытом купальнике Мошкина. Не знаю, розовый у него. Хотя... Нет, не представил. Пообщаться со всеми ребятами. И есть еще такое поверие у людей, что... Ну, у людей, участников Рой-клуба, что якобы... Вот Володя там на те мероприятия не приезжает, на годовщины не посещает, на форумы не посещает. Ну, вот вы посмотрите, сколько вот... Вот нас здесь вот 70 человек, да? Да потому что тогда дела у Рой-клуба шли не очень хорошо, и Володя думает, а а сейчас поеду, мне еще там пиздюлей надают, а вот сейчас все идет хорошо, вроде как и Мошкин такой же, как парень первый на деревне, может заявиться, сказать, господа, банкет за мой счет, сегодня гуляем. И мы вот, и тут нам не хватает все равно друг другу внимания, ну, именно времени физического, потому что мы в физическом пространстве живем. А представляете, форум 500 человек. Ну куда там? Там вообще организационных вопросов очень много. И если ты приходишь к людям, все, ты не можешь отказать тебе, давай сфотографируемся, ну давай с удовольствием, там, давай вот это. А я хотел рассказать вот это, я хотел поделиться этим. Короче, у Мошкина уже проявляется звездная болезнь. Он говорит: нет, когда много, там ты еще фоткаться надо, внимание кому-то уделять. Вот избранные люди, когда соберутся, которых я проверю там, чтобы никаких ничего, чтобы под ребром мне никто не загнал, тогда вообще без проблем. А когда вас много, ну, ну поймите меня. Я же занятой человек на самом деле. Я вот по будильнику вообще никогда не стою. Я харю топлю целыми днями напролет. А пообщаться времени у меня с вами нету. Вот не могу я выделить три дня на какую-нибудь конференцию, чтобы отложить все дела. Рой-клуб, ну, это же команда, это большая команда. Неужели ты не можешь там даже не на три дня, ну, на 12 часов оставить, передать свои полномочия кому-то другому? Ну, не развалится Рой-клуб. Ну, пообщайся это с людьми. Тем более конференция может проходить в другой манере. Если Рой-клуб уже и организует какие-то встречи, то ну, почему бы не приехать? Как лидер, как наставник, почему бы не пообщаться с людьми вживую, лично? Мне кажется, это все связано с тем, что тогда действительно дела шли не так хорошо, и там сколько пятих пулов, которые они организовывали, собирали... Они все схлопнулись, и люди просто остались ну, в минусах, в больших минусах. Поэтому Мошкин старался не светить своим присутствием, чтобы никаких казусов не произошло. А сейчас все вроде как отлично, поэтому почему бы и нет. Все, то есть можно бесконечно долго с каждым, вот сказать вот, 70 человек, с каждым по 5 минут даже уделить внимание. То есть я не то, что я против. Но... А зачем с каждым по пять минут уделять ты еще скажи випку отдельную, будем заходить и там сидеть по пять минут У тебя конференция вот у тебя есть микрофон вот в зале есть микрофон нанимаешь человека который будет смотреть кто в зале руку поднимает тому он отдает микрофон вот у каждого человека есть возможность высказаться там допустим два раза все в таком формате пресс-конференции Берешь, просто и общаешься. Зачем куда-то с кем-то отходить, еще что-то. А потом вышел, не знаю, как это было в Сочи, когда там майоров был на улице, там перекурчик, назовем его так, без сигарет в вашем случае. Просто вышли, так, поговорили полчасика, пообщались, все, занимайтесь своими делами. Ну вот для этого мы и стали делать такие небольшие э масштабы. То есть у нас сегодня небольшие масштабы. Сегодня эксперимент такой, то есть, взять и просто неважно, какой статус, какая квалификация, просто участник или просто еще человек даже не в клубе, а присутствует здесь сегодня на мероприятии. И к мечте, да, сегодня, общаясь в бане, в первый сезон бане, во второй сезон бане остался, общаясь с ребятами, ох, мушки, на всех сезонах бане побывал. Я наблюдал такую картину. Я просто наблюдал, наблюдал, а Мошкин в бане сидел и наблюдал. Наблюдал, что люди говорят, я впервые испытываю такие ощущения. Володя, убери руку, пожалуйста, с моей коленки. Я впервые испытываю эмоции, вот такие именно, которые сегодня. Я впервые вижу там такой чистый снег, который просто падает с неба, да, и тепло, и ты стоишь, он падает, нет мороза, уши не мерзнут там. Я впервые испытываю то, что мне в бане самому не нужно веником махать, там, подкладывать дрова, за мной ухаживают, там, ароматерапию проводят. Так вот, это все как раз о мечте, то есть и сегодня, ну, большая часть людей, которые это на самом деле очень грустно, что какие-то даже базовые, это не то, что даже потребность, а то, что у нас, у людей, ну, кто-то там даже себе в ресторан не может сходить позволить. Не то, что в баню, где уже за тебя что-то сделают, там затопят эту баню и веником себе по спинке постучат. Это действительно хорошо, когда у людей появляется такая возможность почувствовать хоть на чуть-чуть, что ты живешь что ты действительно живешь на этой земле, на этой планете, а не просто выживаешь и каждый день думаешь, а как тебе сегодня не сдохнуть и что тебе сегодня поесть. И если Рой Клуб – это то место, которое действительно готово, а самое главное – улучшить жизнь многих людей, то кто я такой, чтобы мешать этому? Просто предыдущие действия Мошкина, его поступки, его обещания, они как бы ну, не получились. Не фартануло, как говорится. И не очень-то мне верится, что сейчас что-то изменилось. Просто такая ситуация, такой момент. Это как некоторые восхваляют Путина, что он поднял Россию, но никто не смотрит на то, что нефть в то время, допустим, стоила просто огромных денег. Просто кто бы ни был на этом месте в тот момент, в это время, когда нефть стоила много, при любом бы, можно сказать, человеке, при любом президенте, Россия стала бы жить лучше. Именно за счет своих ресурсов. Это не заслуга а, определенного человека. Замошкиным естественно, есть заслуга, есть заслуга за его хранителями, кураторами, как их там еще называют. За то, что они промывают мозги людям. И это тоже не до здорового доходит. Но если кто-то сейчас зарабатывает, то пускай это будет так. Посмотрим, что будет дальше. Которые на порядок старше меня являются там моими родителями, там дедушками, бабушками можно так выразиться. И мне было очень приятно, и в дальнейшем будет очень приятно реализовывать вот эти мечты. Мечты вот такие, как бы элементарные, просто вкусно покушать какие-то экзотические блюда. Сегодня там мы объявили, да, ну вернее раньше объявили там вечеринка в ресторане Байкал, черные и красные икры. И сегодня благодарю ребят, кто организовывал. Вы не думаете, что я это все делаю своими руками? Икру рыба делает, я не... Очень много хороших людей среди вас, которые просто, вот мы общаемся в чате, в личке, там, или просто встречаемся и говорим, а давай вот это вот организуем, давай вот так вот поступим, давай вот это зажгем, давай... Я думаю, что надо чуть ускориться, ускорить, а то всего лишь 8.27, а наговорил я уже, наверное, на все 20. Съездим туда, покупаемся, организуем людей, давайте вот целить людей, начнем здравницу, откроем. Целить. И оно само... Вы, главное, рак вот этой медитации, там, еще чем-то не лечите. Конечно, плацебо – это вещь хорошая, когда все выгорает. Но лучше все-таки к врачам обращаться. Хотя, зная о Мошкино, блядь, что уже людей клонируют там у него, то кому я это вообще говорю? Начинает вот это происходить. То есть я не принимаю каких-то там физических усилий, что вот надо там упереться там и вот это реализовать. Нет, вы должны понять, как работает тема с мечтой. Вы должны... Надо визуализировать. Просто искренне, без сомнения. Вот это самое главное. Без сомнения. И всем к просмотру фильм «Секрет». Ты то, что ты думаешь. Пожелать то, что вы хотите реализовать, и вселенная создаст для вас благоприятные условия. Но если вы хотя бы немножечко... Не, на самом деле я прикалываюсь, это действительно а, очень а, здравая вещь, что ты должен в первую очередь верить в себя. Если ты думаешь, бля, у меня ничего не получится, вообще никчемный человек, то, конечно, у тебя ничего не получится. Потому что в первую очередь надо хорошо относиться к себе и верить в себя. И что-то естественно для этого делать. Просто когда ты в себя не веришь, то и делать тебе особо ничего не хочется. А когда ты заряжен, замотивирован, сам в себя веришь, еще делаешь какие-то поступки и видишь, что они приближают тебя к цели, тогда у тебя просто мотивация прям хлещет из тебя, заряд энергии, и ты понимаешь, что действительно твои дела, что твои действия, они приведут тебя к нужному результату усомнитесь и хотя бы мысль проскочит у вас в голове что а вдруг не получится вы знаете что точно не получится я живу уже много лет вообще у меня это тоже не совсем, я не совсем понимаю, о чем он говорит, но надо просчитывать, например, несколько вариантов. Если ты знаешь, например, возьмем, ты с точки А должен добраться в точку Б. А ты забил в маршрут в навигаторе или выстроил там, на чем ты полетишь, на самолете, на поезде поедешь. Но на всякий случай ты должен какой-нибудь запасной вариант тоже продумать. А вдруг там отменят самолет или поезд, или там поломка какая-то будет. То есть, чтобы на какую-то непредвиденную ситуацию в жизни у тебя был еще джокер в рукаве, чтобы ты потом не сидел и бля, волосы из себя рвал, думал, «Блин, а что делать? Я же просчитал, я же верил, визуализировал». А тут вот такая ситуация. Не знаю, о чем он говорит, но сомнения – это нормально. Нет таких людей, роботов, которые вечно во всем уверены, они просто любое действие, которое они делают – оно у них получается Просто не стоит опускать руки, когда какая-нибудь маленькая неудача в твоей жизни случается Мы все люди, у каждого это бывает Просто кто-то вообще в жесткую депрессуху себя начинает загонять И думает, что он никчемный и ущербный А кто-то думает, ну блин, ошибочка и ошибочка В следующий раз... Такого у меня не будет. И вот этот вот казус, или что там, он наоборот этого человека делает еще сильнее, и может даже кого-то заряжает, больше мотивирует, чтобы он еще дальше шел напролом и добивался своей цели. Не отсутствует такое понятие, как сомнение. Я ну, не представляю, что можно не решить. Какую задачу можно не решить, какой проект можно не реализовать. То есть у меня нету слова «нет». Ну, конечно, нету. И сомнений у него нет. У него не было сомнений, что э, рой благо закроется. Да не может такого быть, как он закроется. Как, как рой благо может не принести благо? Ну, как минимум мне. Как рой авто, пул, который мы собирали, чтобы каждый вкладчик потом получил машину, как он может не сработать? У меня нету сомнений, так думал Мошкин. И потом взял, купил себе машину. Как Рой жилье может не сработать? Это вы все думаете, что Рой жилье не сработало. А Мошкин-то дом себе купил. Вот, у него сомнений не было. Просто он, значит, изначально даже не думал, чтобы кому-то еще, кроме себя, приобрести это жилье. Нет там такого, что это невозможно. Не бывает таких людей, у которых вообще нет сомнений. Вот э, сомнения и думать о том, что это невозможно, это разные вещи. Сомневаться ты в чем-то можешь, а невозможных ситуаций действительно не бывает. Ну, только может такая, что у тебя нет ноги, а ты сидишь и думаешь, да не, да невозможно, чтобы она не выросла. Да вырастет еще у меня нога, это же почти как зубы, один выпал в молочную, потом еще один отрос. Нога, что Ногу пока что я первый раз потерял. Это страшно, у меня такого нету, я это из себя вытянул несколько лет назад. Понятное дело, что борясь со своими страхами, еще раз скажу, я как бизнес-тренер тут сижу, мотивационный коуч, ты становишься сильнее, ты их перебариваешь, потом этих страхов у тебя нет. Но сомнения, блин, как бы ты ни старался, по какому-нибудь поводу, но сомнения могут быть, и это нормально, и не надо говорить, что... Вот, если они у тебя есть, ты щенок. Жизнь проживи, потом поговорим. Потому что это мне мешало жить. Выкидывайте вот все, что вам мешает жить, из себя выкидывайте. Мне очень мешало жить нытье. Ну, в каком плане нытье? Загоны о каких-то вещах, о зачастую даже на которые я повлиять не могу вот от этого действительно в первую очередь надо избавляться еще боязнь вот это да как может не говорит сомнения может он чуть-чуть не так говорит когда ты не делаешь какие-то действия из-за своих страхов хотя зачастую так можно сесть порассуждать а что произойдет ну Например, например, мы сейчас очень простой пример приведу. Например, есть у меня знакомые, которые, ну, просто боятся знакомиться с девочками. У них очень давно не было спутницы по жизни, ну, как очень давно, какое-то продолжительное время. И они просто вот боятся, он говорит, он классная девчонка пошла там или еще что-то, но боится подойти человек, боится. Хотя, по сути, ничего страшного не произойдет, даже если он подойдет. И она ему откажет. Ну, вот вообще ничего страшного не произойдет. Их очень много. Если мы берем какие-нибудь города-миллионники, как Минск, то вообще... Через минуту она уже забудет вообще, даже если тебя отошьет, что ты встречался, над тобой не повиснет табличка, а ему отказали, плюньте в него. Такого не будет. Но вся фишка в том, что если ты осмелишься, подойдешь и тебе даже откажут, то в следующий раз тебе этот шаг будет сделать проще. И со временем ты уже свою какую-то методику определишь для себя подходов, как-то более уверенный в себе будешь, а женщина это по-любому видит, когда ты с ними знакомишься. И таким образом, вот совершая такие шажки, даже пускай на первых порах неудачные, со временем ты приходишь к тому, что ты становишься, если так можно сказать, профессионалом в этой сфере деятельности. И действительно, вот перебаривая свои страхи, ты просто сделал действие, подошел к девушке но На самом деле это очень важный поступок, потому что еще раз напоминаю, что в этой ситуации конкретной, которую я привел, от того, что ты к ней подойдешь, если даже она тебя отошьет, то ну, не умрешь ты, никто из твоих родственников не умрет, у тебя не заберут зарплату, допустим, то есть все будет как и дальше. Конечно, немножко может это ударить по самооценке, но главное понимать, что людей много и не должны все друг другу нравиться. Я привел, конечно, момент по взаимоотношению парня с девушкой, но я думаю, на любую жизненную ситуацию можно взять и этот шаблон положить. И действительно, если у вас есть какая-то мечта, какая-то цель, вы знаете, какое действие для этого надо совершить и боитесь это сделать. По причинам неуверенности в себе то вы подумайте а что будет даже если ты сделаешь это действие ну и оно будет неудачно что-нибудь критическое в жизни случится а ты потеряешь жизнь если нет то бери и делай не ошибается тот кто ничего не делает а если ты ведешь к своей цели то естественно ты будешь ошибаться я еще раз повторяю мы все не роботы мы не запрограммированы только на успех Неудачи в жизни каждого человека бывают, и они должны быть, чтобы... Это поэтому и есть жизнь, это не сказка какая-нибудь. Кидывайте и начинайте жить, потому что вы будете мучиться, если вы будете в себе держать, ну, вот эти какие-то негативные качества. Просто поймите, что все реализуемо. Вот все, вот все, что вы сейчас не задумаете, все, что... не Даже, напоминаю, Рой Благо — это реализованный проект. Рой жилье и роев то это тоже реализованный проект. Конечно, не так, как бы вам хотелось, но у меня дом и машина есть, есть, все реализовано. Скажете, да, но и самое так, в этом интересное, что чтобы что-то реализовалось, вот если я вот буду сидеть, вот представьте, я... Нужно что-то продать, в данном случае монеты призм. При том, что не свои даже. Такой захотел большой рой-клуб, 300 тысяч участников, криптовалюту, там выпустили 4 приложения. И я бы такой сидел, ну мне представьте, гадалка нагадала. но этого не было, ну представьте, да, гадалка там 5 лет назад нагадала. Я пришел к ней, такая говорит, ты будешь сапфиром, там, ты будешь, создашь там сообщество, ты создашь 4 приложения. И... Сапфиром. Каких 300 тысяч участников? Ну что за гон? Что за гон? 4 тысячи просмотров. 30 марта, ну пускай, ролику 3 дня. 300 тысяч участников, на канале 37 тысяч подписчиков, 10% только, да, перешли. Ну, да не может вот такого быть. Ну, ну где, где это видано, где это видно? чтобы с аудиторией в 300 тысяч участников у тебя такие маленькие показатели вообще были 5 месяцев назад, 2000 просмотров. Я понимаю, что просмотры на Ютубе упали, еще что-то, и роликов очень много каких-то. Обширный вебинар по формам, все новости, 272 просмотра. Рой ммм рост 100% в день ввода призм. 515 просмотров. Какие 300 тысяч человек? Мошкин, кому ты чешешь? Хорошо, если вот 50 тысяч будет, это а то не факт. Я такой, нифига себе, как клё. И такой домой пришел и жду. Год прошел, два, три, четыре, борода посидела, а ничего не происходит. То есть нужно понимать эту действительность. То есть надо обсуждать. Вот есть у вас какая-то идея, ее не надо держать внутри. Вы должны вокруг себя создать команду. Сначала с одного человека. Найдите человека, который будет разделять вашу мечту. То есть который тоже готов что-то подобное делать, к этому двигаться. У него такая же мечта, как у вас, например, путешествовать. Начните, найдите, вот просто начните с одним родственником поговорить, с другом, с товарищем, с соседом. А вдруг вы так вот едете в лифте, уже в лицо знаете в многоквартирном доме соседа. А не можете себе найти партнера по мысли? С одной стороны, человек это социальное животное. С другой стороны, я не думаю, что воплощение какой-то мечты в реальность, ну вот, например, как путешествие, ты должен кого-то искать. В чем-то суть еще, то, что я понял за свою не столь продолжительную жизнь. То, что если ты из себя ничего не представляешь, вот если тебе для того, чтобы было хорошо, нужен кто-то еще, то ты ноль. И, естественно, с таким человеком, как бы, остальным людям тоже будет некомфортно. Потому что он не самодостаточный. Ему для счастья, для уверенности в жизни нужен кто-то еще. Он наедине с самим собой боится оставаться. В чем проблема поехать путешествовать одному? Знакомиться там с людьми в хостелах, да? Ты проживаешь там, как правило, не одноместные номера. Ну, есть, конечно, и одноместные, но возьми-то вот где 6 человек, там студенты, живут еще какие-нибудь путешественники. Пообщайся с ними. Может быть, таким образом ты найдешь людей, которые станут... В следующим твоими или очень хорошими знакомыми или друзьями. Но чтобы задаваться целью, вот я хочу путешествовать, поэтому буду переходить, приставать к людям и искать тех, кто поедет со мной, навязываться им. Ну, это, ну, на мой взгляд, это неправильно. Конечно, ты в семье своей можешь рассказать свои планы, свои цели, мечты, и, возможно, найдутся люди из твоего ближнего окружения, которые тебя поддержит, и скажет, блин, чувак, классно, я тоже с тобой вот съездил бы, а давай погоним вместе. Но если ты будешь каждому подходить, блин, у меня такая цель, я вот хочу путешествовать, а погнали со мной, мне кажется, это чуть-чуть какой-то фигней попахивает, и самостоятельный, самодостаточный человек, еще раз повторюсь, он не будет просто таким заниматься. Он будет понимать, что, блин, да, я и один могу съездить, классно, я в пути, там, язык подучу страны, в которую я еду, еще что-то, книжку классную прочитаю, мне не нужен еще кто-то, чтобы сделать то, что я хочу. Конечно, будет здорово, если такой человек найдется, там, вторая половинка, еще кто-нибудь. Но и один я из себя тоже что-то представляю, и да, мне это по силам, я это сделаю мыслям, да, то есть по мечте. Вы даже можете в лифте начать разговаривать с человеком, и человек такой, мне это тоже надо, вот он ваш человек. А когда в Рой-клубе происходят какие-то, ну, ситуации, которые мы не ждали, там поток людей большой начался, там, или какая-то техническая ошибка вылезла, или там какие-то обновления произошли, мы просто берем, обсуждаем и решаем эту задачу. То есть обсуждаем, как ее решить, но никто не молчит. Бля, было бы странно, если бы случается какая-нибудь поломка, а все сидят и молчат. А что? Конечно, надо обсуждать. Когда есть какая-то проблема, ее надо обсуждать. И неважно, где это происходит. В рой клубе в семье, на работе или с соседями. В любом случае надо обсуждать, чтобы решить эту проблему. Как можно решить проблему, если ее не начать обсуждать? И вы не должны молчать, вы должны находить тех людей вокруг себя, которые разделяют ваши цели, ваши мечты. И с ними нужно объединяться. Не надо ни в коем случае объединяться с теми людьми, которых называют нытики, хлюпики, которые там постоянно негативят. Не тратьте на них свою жизнь. Но и отталкивать их не надо. То есть вы подошли к человеку, посеяли семечко с информацией в его голову. Он говорит, мне это не надо, это лохотрон. Ну, не надо, как бы, наблюдаем. Все, пошли к следующему человеку. И так ищите свою стаю, ищите свою команду, создаете свою команду. И на самом деле очень... Не знаю, может быть правильно, как топ-менеджеры, да, люди, сетевики. Да, ты должен быть активным, ты должен кого-то искать. А может, поэтому я не мега-супер-пупер сетевик, потому что у меня политика такая, что... Да не хочу никого искать, может, лень у меня просто такая срабатывает. Мне, в принципе, всего достаточно. И ну, будет больше, будет лучше. Но если не будет больше, хуже точно не будет. Я все-таки не придерживаюсь тех позиций, что я должен кого-то где-то искать. Вот даже друзей, например. Искать друзей. Не глупо ли это выглядит? И даже слух как-то режет тоже. Я пойду искать себе друзей да друзья сами должны найтись. то есть какие-то обстоятельства в жизни с какими-то людьми которые вы преодолеваете вместе они как раз таки и показывают, кто тебе там друг а кто не друг но ходите по городу вот в бар зашел хоть какой бар извините тут же мошкин в тренажерку, да, с кем-то разговорился о а давай ты мне другом будешь о давай все теперь мы друзья вспомнила кузю этого из универа такой на тнт сериал раньше шел вот такие кадры действительно так себе могут найти друзей как у него там был терминатор да с ним он типа дружил вот таким же образом они примерно познакомились потому что они на одну секцию ходили но я думаю, что ходить, кого-то искать, кому-то что-то навязывать, это неправильно. Конечно, если ты продвигаешь какой-нибудь продукт, и это твоя работа, то да, тут Мошкин говорит правильно, ты семечку посеял. Если человек тебе говорит, что нет, мне, мне это не надо, то действительно не стоит на него наседать и доказывать, почему ему это надо. Есть в маркетинге много других фишечек, уловочек. Это когда ты подходишь к человеку не напрямую, с предложением. А когда ты у него потребность э, скрытую выявляешь, э, это как было я, когда устраивался э, в одну сеть работать. Там есть скрытые и открытые потребности человека. Открытые – это когда человек приходит и говорит, мне нужен телефон, раскладушка там на то время еще с камерой, чтобы там такая-то камера была, и чтобы там mp3, допустим, было. И ты ему уже предлагаешь телефоны, которые там есть. А есть люди, которые приходят, ну, мне бы телефончик, ну, я еще не знаю какой. И ты ему уже начинаешь задавать наводящие вопросы. Какой бы формы вы хотели телефон, ну формы это уже очень обширные там, а кому вы хотите? Это самый первый, например, вопрос, там, мужчине, девушке, а нужна ли вам камера? Две сим-карты или одна, когда ты уже выявляешь потребность человека, а потом предлагаешь ему тот товар, который идеально для него подойдет. Потому что человек вам прям таки сказал, вот этот телефон мне нужен, а вы ему в этом немножко помогли просто все вот реально просто мне говорят как построить структуру 300 тысяч человек это представляете сколько работы 300 тысячам людей рассказать маркетинг-план там рассказать идею и вы будете неправы конечно, не правы, потому что кому вы задаете этот вопрос? Мошкин, он не построил структуру 300 тысяч человек. В его первой линии столько людей нет. Я понимаю, что там в первой линии в Рой-клубе всего лишь 8, может быть, остальные вниз идут. Но Мошкин на самом деле немногим людям рассказал. Всю работу основную сделали остальные участники Рой-клуба. И Олеся Саматой была, которую просто вышвырнули из Рой-клуба. У которой структура была в районе 100 тысяч человек. Это еще один момент о, о былых заслугах Мошкина. Вот сейчас он рассказывает всем, как надо быть каким-то там успешным лидером, а на самом деле просто брал людей, которые близко к нему располагались, которые действительно, можно сказать, сделали его бизнес, просто брал и вышвыривал. Потому что они там, может, перечили его слову, может, не хотели слушаться, на коленях его приветствовать. Это им только известно, что у них там происходило. Но факт есть факт. Человек, который э, на то время владел структурой в самой большой евро-клубе, его просто заблокировали кабинет и забрали все монеты, которые там находились. Не нужно делать столько работы, не нужно столько приглашать людей. Вам нужно найти просто первую линию. В моем случае это 8 человек, которые со мной когда-то разделили эти мечты, эти цели. Они поделились со своим окружением. Из своего в записной. Вот просто открывают, мне говорят, мне нету ну контактов, с кем общаться на эту тему. Открываете сегодня телефон. и почти вы хоть кто, Поднимите руки, кто знает, сколько у него в записной записано контактов. Есть такие люди, которые это отслеживают? Вот ну, там 3-5 человек всего из 70. Кто вообще знает? А вы вот... У них просто кнопочные, наверное, там максимум сколько, 200-300 контактов. Сейчас вот сегодня возьмете и загляните в список. Я когда заглянул в свой телефон, у меня половиной тысячи контактов. Просто там, с этим там, там познакомился в жизни, ну, сколько жизнь вот моя длится, да, с этим там, с этим там, сохранила там. Вася сантехник, слесоремонтник там, шиномонтажник, там где-то ехал, уже и забыл за этого человека. А сегодня заглядываешь в записную, думаешь, елки-палки, мне жизни не хватит, чтобы им всем даже ссылку на рой клуб отправить, не говоря уже... Не, у меня 361. Как-то у него много. Можно там с ними пообщаться. Поэтому сегодня просто куча возможностей. Я уже до этого говорил, но многие могли не слышать и так далее. Как раньше вообще строили сеть? Вот в 2004 году я познакомился с компанией Amway. Ребята, там нужно было бумажный заключить контракт. Отдать незнакомому человеку деньги. На американском языке... Из... Можете контракт заключить. Контракт. С печатями, подписями, значит, кто-то какую-то на себя брал ответственность. А сейчас ты просто изымаешь деньги у людей, и потом при любом удобном случае, может сказать, где контракт. Нет никакого контракта. Псик отсюда. языке получить в руки контракт, которым ты ничего здесь в России не докажешь, что ты кому-то вообще дал деньги. И... А у тебя докажешь? Ой, как. «Ждать несколько месяцев, когда тебе на иностранные коробки, не переведенные на русский язык, придет продукция сетевой компании. Несколько месяцев. А денег-то у тебя сразу же не было. Ты же не жил такой, так, меня там через год должны вам вы пригласить, я буду годик копить денежки на бизнес-вход. Такого ни у кого не было, что человек копил деньги на бизнес-вход, что ему когда-то там предоставится возможность участвовать в каком-то проекте. И все, и ты такой думаешь, ну вот предложение классное, цифры классные. Занимаешь денег». Еще ничего не понимаю. думаю, сейчас товар мне выдадут, как в магазине, я быстренько вас на 30% дороже продам, верну долг, проходит месяц, товара нет. Потому что с Америки. Потому что мудак. Берешь, куда ты инвестируешь на свои деньги. У тебя что, рук, ног тогда не было пошел, блин, по подъездам объявления клеить, на этом бы что-то зарабатывал. Я понимаю, тогда курьеров пеших не было, каким-нибудь подсобным рабочим, или это для челези работа, опять-таки же, да, мы белые воротнички, это не мое хазить, там что-то разгружать, копать, объявления клеить. Чему он может научить? Человек, который вообще работает не привык, наверное, только языком было болеть. Если ты такой мамкин бизнесмен, то будет хоббер. Если ты уже действительно хочешь быть настоящим бизнесменом, то заработай эти деньги. Отдал жил он, пошел, блин, смех какой-то. Таможня, все дела. Два месяца проходит, тебя уже кредитор за кому-то занимал, говорит, где бабки? Ты там лохотроном занимаешься? И все вот такие вещи. А сегодня я просто немножечко, да, привел параллель, и я с того времени занимаюсь сетевым маркетингом. То есть когда мне, ну это я к тому, что многие говорят, а чё ты там, ты-то вроде как бы успешный, чё тебе там вот так вот там раз команда, раз там миллионы заработал. Ребята, я в 2004 году познакомился с сетевым маркетингом. И... А потом в МММ в каком это было, в 11 в 12-м э, золотовитеры кинул, да, на 1000 долларов. Ну ладно, на 500, вы на двоих одолжили миллионер ты сейчас ты можешь дать ему бабки до сих пор вроде не отдал и на сегодняшний день посчитайте сколько лет понадобилось чтобы прийти к этому успеху не важно какая компания не важно какой проект неважно каким путем Ставки, казино букмекерские конторы каперы торговля людьми не важно главное что цель достигнута вы просто должны понимать что у вас О есть два пути вы можете идти в сеть, и за 3, 5, 10 лет, но сегодня это вообще быстро, сегодня можно он за год, за два есть примеры, люди становятся миллионерами, потому что сегодня много цифровой техники, гаджетов, автоматизированных программ, воронок и так далее и тому подобное, то есть коммуникация быстрая, но мне вот понадобилось нам с 2004 года по сегодняшнему 16 лет, чтобы иметь вот этот успех. Но это опыт, а на опыт нет смысла обижаться, огорчаться, наоборот, его нужно благодарить, что он у вас есть. Поэтому мечтайте, ставьте большие амбициозные цели. И формат таких мероприятий, я думаю, мы возьмем за правило. Будем менять локации, будем э, давать людям пробовать. Э, именно что пробовать? Опять же, возвращаясь да, к... Марихуана, кокаин. Ну ладно, это же... Мечте, что сегодня люди говорят, я там первый раз там в свои 60 лет там, испытываю эти эмоции. Я первый раз там в свои 50 лет... там. В бане там, меня там парит парильщик, там, ароматерапия и так далее. Там, вижу вот, горы, снег и что это, сколько стоит. Да? Для многих людей даже, ну вот, когда вы проводите встречу, вот думаешь, сколько человеку сказать, сколько ты зарабатываешь. Вот, ну, вот реально, думаешь, как бы скажешь мало, он ну, как бы не пойдет за тобой, потому что мало. А где вот это нормально? Сколько? Скажешь, вроде много, он просто на себя померит, скажет, да я столько не вывезу, ну, это, так, миллион рублей, две котлеты, пятитысячными э, купюрами, это же так тяжело, там, под килограмм денег, наверное, ну, ну, тяжело как бы. И, то есть, не каждый просто может даже померить. А зачем вообще кому-то говорить, сколько ты зарабатываешь? Ну, хватает тебе, мне хватает, я не считаю, сколько я зарабатываю. И здесь уже вам нужно интуитивно, э, так вот, как-то реагировать, да, и смотреть. Но я делаю по-другому. То есть я не провожу... Надо говорить, сколько хочешь зарабатывать, столько и будешь зарабатывать. Вообще, крутая тема, мне кажется. Вот этих уже давно встреч, личных там, не работаю с возражениями, это вообще, боже упаси, как говорится, смысл тратить время на возражения. Ну, человек там придумал себе заборы, крепости вокруг, что это не мое, это мне не надо. Я делаю по-другому, я инвестирую в людей. Это самое эффективное. Но опять же... Понятно, что не у каждого человека есть, что инвестировать. Но и тут же вы будете заблуждаться. Потому что вы можете инвестировать в людей хорошее настроение, анекдот, решение его какой-то проблемы. Вы можете ему улыбаться, поднимать ему настроение. Вы можете его поддержать, там бабушку через дорогу перевести. Я это тоже неоднократно делал. То есть у вас есть, что инвестировать в человека. Не нужно сразу... Мне кажется, самый... Первый человек, в которого вы должны инвестировать, это ты сам. А потом ты уже можешь в бабушек, бабушку, блин, через дорогу при, сумки пронести, дверь подержать, коляску помочь, спустить в автобус куда-нибудь затолкнуть. Это само, само собой, понятные вещи. Это не инвестиция, это просто ну, человек-то хороший. Ну вот, я периодически такие поступки делаю. Не скажу, что всегда, но делаю такие поступки. И это не с какой-то задачей, блин, в кого-то проинвестировать. Я просто понимаю, что это хочу, тем более мне хочется, кому-то помочь, если меня не убудет, ну, почему бы и не сделать. А инвестировать надо в себя. Не надо ходить по городу, как дурачалка, думать, блин, а в кого бы мне проинвестировать? Да и для чего? Зачем тебе, пока у тебя ничего нету? инвестировать в других людей. Я не говорю, что ты должен скотиной быть последний, ходить там, перед всеми двери закрывать, плевать во всех. Но первое, в кого ты инвестируешь, это ты сам. Сразу отговариваться, что у меня нет денег, как у тебя, и я не могу там банкет в ресторане заказать, сделать все безвозмездно, там, теремок снять, там, все безвозмездно сделать, в баню всех безвозмездно сводить. Я когда-то тоже этого не мог. Кто-то думает, там, а, самая какая, самая распространенная отговорка, что я не хочу участвовать, да, что тебе просто повезло, вот тебе повезло, ты фартовый. А вот я не везунчик, поэтому я не могу за тобой идти, я не могу с тобой идти участвовать в инвестициях, не могу строить сеть и так далее. Мне не повезло так же, как, ну, не то, что не повезло, я в хорошем смысле, да, то есть я такой же обычный человек. То есть я... у нас, uh, у меня Серьезно? Да ты там не... Носители огня или кого там, шо вы там у себя, кому вы поклоняетесь? Люди, Рой, клуб, вы слышали? Мошкин обычный человек, оказывается. А мы-то думали, не знаю теперь даже, что с этим делать. Мои родители, когда женились, они сняли просто домик, 30 квадратов на земле, который ну, тогда было уже постройки около 80 лет, он был там перекошенный и так далее. Я вспомню свое детство там. Собачки, пёсики, гуси, свиньи, все это вот хозяйство, куры, мы этим постоянно занимались, асфальта нигде нет, огороды по 20-40 соток, чтобы и себя накормить, и хозяйство... Я вот слушаю Мошкина, я понимаю, что сейчас у всех успешных людей им надо рассказать, какое нищие у них было детство вообще, в какой нищете они жили, что у них вечно не было денег. На я слушаю, думаю, блин, мне бы так в детстве жить, когда ты в вчетвером... В общежитии находишься, может, кем-то серьезно. И к чему это все вообще? Это красивая просто история, мотивационная речь. Ну, я понимаю, что так модно все делать. Но как-то это уже в 2021 году как-то. Ну как-то это уже показушно сильно выглядит. Тем более домик, сняли, свиньи, хозяйство свое. Нифига себе, блин, хозяйство. Накормить. Постоянно в позе бобра стоишь весь сентябрь, роешь картошку неделями. А еще семья, у бабушки 8 детей, родственников просто хоть отбавляй. Соответственно, кому-то тоже нужно помочь выкопать картошку, сено накосить. И вот это все, вот это все, то есть как у обычных людей. То есть я к чему это рассказываю, потому что ну, многие, может быть, и не знают этих всех историй. Да? Но я также обычный человек из деревни, выросший, обычный крестьянин да, и сегодня успешный человек. И каждый из вас может быть успешным. А что для этого нужно? Просто повторять за успешными людьми те действия, которые они делают. Смотреть ролики, но не просто смотреть. Главное, за дюбы сильно много не повторяйте, а то мозоли будут. Вы взяли, да, послушали такие? Ну да, классно, здорово. Нужно еще применять. Все, что вот вы сегодня один ролик посмотрели? лидера какого-то авторитета, за, за которым да, я думаю, что не надо повторять какие-то действия успешных людей, именно действия, вот как под копирку, да, Тиньков пошел в буфет такую-то булочку съел, пойду я тоже такую булочку съем, как-то это немножко неправильно, главное понять, как успешные люди добивались своего результата. Если вы посмотрите на этих людей, на Кука этого же самого, да, на Билла Гейтса, как они просто работали над своей задачей, шли к своей цели, и они кроме нее ничего не видели, они были фанатиками, можно бы, ну, так сказать. Не скажу, что совсем хорошо, на мой взгляд, быть фанатиком именно вот радикально, ничего вокруг не замечая идти к своей цели, но самое главное, то, чего надо понять, мне кажется, и научиться успешных людей, это именно то, как они достигали своих целей, то есть, как у них на пути были какие-то неудачи, и они их обходили, посмотреть, как они это делали, научиться именно этому, какие они там были непробивными, как поезд на пролом шли, поставленные задачи, и ничего на их пути их не останавливало. А повторять какие-то действия, ну, сейчас посмотрим. Может, может, он то же самое говорит, но просто делал, и как успешный человек. Просыпайся с мыслью, что ты миллионер. да Долбоеб ты. Просыпайся с такой мыслью лучше. Когда ты будешь каждое утро думать, что ты олень тупой, и ничего в этой жизни не добился, может, тогда что-то у тебя там и задвигается. А если ты проснешься как миллионер, да что это за бред собачий? вам хочется идти, вы его можете любого выбрать для себя, можете несколько человек выбрать. И просто беретесь, он рассказывает сегодня в ролике там, я вот делаю вот это, вот это, вот это. Утром пробежка, в обед там читаю лекции, там после обеда читаю книжки, там еще что-то делаю. И ты тоже с утра побежал, потом пошел в МГИМО лекцию прочитал и еще что-то, Ну я говорю, это, это какой-то бред сивой кобылы повторять э, действия за каким человеком, а если ты не хочешь бегать, не любишь ты бегать, ну зачем это делать? Ради какого-то миллионера, да, за которым ты решил повторить и стать им. Может, ты не бегать любишь, а йогой заниматься. Да блин, в чем проблема, занимайся йогой. Начните просто делать то же самое, что делает этот человек. Да не, не надо становиться копией другого человека. Это ни к чему хорошему не приведет. Человек, которого вы выбрали своим наставником, авторитетом, там, лидером, кумиром, как хотите. И когда вы вот его привычки на себя померяете, вы станете другим человеком, только хорошо ли это, когда вы привычки другого человека точь-в-точь точь копируете и на себя принимаете. Свои ненужные привычки отодвинете в сторону, у вас начнет меняться жизнь, но это тоже будет не быстро и не мгновенно, но это будет быстрее, чем дождаться получения пенсии, это вот 100%. Быстрее, чем 40, лет, чем 40 часов в неделю, 40 лет ходить э, на работу, чтобы получить 40% пенсии от своей зарплаты. Естественно, что ты должен определиться, чего ты вообще хочешь на данный промежуток времени. И даже если ты понимаешь, ой, блин, вот я хочу миллион долларов заработать. Но сейчас я лежу на диване, ничего не делаю. Блин, миллион, наверное, сложно будет заработать. Так ты, блин, иди хотя бы 100 долларов сначала заработай, научись 100 долларов зарабатывать. Потом 1000 долларов. Потом научишься еще, еще, и иди постепенно к своей цели. Нет такого, что сегодня ты ничего не делаешь, а завтра ты уже миллион долларов заработаешь. И так, наверное, никто не зарабатывал. Ну как? Может кто-то наследство получал, но считаем ли мы это заработком? Если это, конечно, не поспособствовал получению наследства. Но на самом деле, да, надо полезные привычки от людей, от своего окружения, перенимать надо. Но не надо копировать человека полностью. Потому что, мне кажется, и идеальных людей тоже не бывает. И у каждого человека есть какие-то вредные привычки, какие-то плохие качества. И перенимая полностью образ жизни другого человека, ты свои вредные качества, какие-то привычки, меняешь на другие. Хорошо ли это? Я думаю, нет. То есть это вот проект, который, ну, как бы, работает уже много лет. Ну, сотни лет там условно работает. Я его изначально не выбрал, то есть я его попробовал, я работал на разных работах, на разных должностях, у меня было три трудовые книжки, я менял каждые 2-3 месяца работу, потому что я не понимал смысла. Ну то есть я не понимал, ну меня рвали шаблоны, то есть я не мог понять, почему вот именно вот так, почему я вот должен вот так жить, почему я должен быть нищим, почему я должен там брать кредиты, чтобы что-то себе купить, там даже одежду или сотовый телефон. И я пошел другим путем. Который там извилистый, спотыкающийся с неудачами. Сквозь тернии к звездам. Но всегда нужно просто подниматься. Упали, споткнулись, нужно подняться. Упали, споткнулись, нужно подняться. И вот тот, кто научится подниматься, тот и станет успешным. А если ты упал и там уже все. Как поет один рэпер, читает, не поднимался тот, кто не падал. И это, я считаю, хорошая строчка. Все, разочаровался и решил там, все, покинуть этот мир. Ну, как бы, тогда эта игра не для тебя. А в Рой-Клубе игра это для успешных, задорных, веселых. Почти как КВН. Парам-пам-пам. А, это Яролаш, наверное, был. Людей, которые любят... Кто помнит Яролаш? Ставьте плюсик. Жить. ...поэтому если э, вы такой, да, если вы любите жизнь, если вы любите обниматься, дарить улыбки, если вы любите жить богато, в хорошем, опять же, смысле этого слова, то есть жить богато – это когда вы можете кому-то помогать еще. Берете и помогаете. Мне... Конечно, помогать, я считаю, это нужно, если ты можешь помочь человеку другому, если ты хочешь. Но тут самое главное в том, если ты хочешь и смотря как помогать, жить богато. А к чему все сводится? Если сейчас все начнет сводиться к деньгам, то это какая-то тупая фантазия, это на самом деле небогатый внутренний мир человека, когда он все сводит к деньгам. Не имея денег, ты при желании можешь очень много помогать и много кому. На самом деле главное подумать. Те же бабушки, которым надо сумки поднести. Та же собачка, которую можно косточку не в мусорку выкинуть, а на улице, вот бездомные собаки, ты знаешь, возле твоего подъезда живет, ты можешь просто ее там подкормить. Даже так, не имея денег. Говорят, опять же, я не могу, пока у меня еще мало денег. Но опять. же, можно помогать снег почистить, соседу там, да, да, бабушку через дорогу перевести. Ну, тут я даже удивлен, что Мошкин не свел это все в сторону денег. Можно еще какие-то полезные дела делать. Гордину там поверь. Ну, это опять-таки, если ты хочешь. Ну, вот у меня, например, нет желания э, идти сейчас кому-то снег чистить. Конечно, если бы я жил в деревне и там видел, что соседка, старая бабушка, которая просто из дома выйти не может, потому что у нее снегом всю засыпала, ну, конечно же, пришел бы, расчистил ей этот снег и безвозмездно. Ну, потому что это мой сосед. Не, если бы она была конченной старушкой, которая на меня еще проклятие через каждую неделю накладывает, я бы и нифига не чистил. Если бы это был хороший человек, в котором я в дружеских, соседских отношениях, а почему бы и нет? Почему, если жизнь у человека, ну, вот так сложилось что и сам этот человек уже не в состоянии, и помочь ему некому, а с меня не убудет? Ну, у меня бы было такое желание... Это бы не то, что а, долг мой, да, как говорят, у тебя есть обязанность. Это не обязанность. Ну, у меня бы у самого было такое желание. Я бы сам, ну, это для повышения самооценки, там, чьей свешности своей. Но таким бы образом я как бы самоутвердился. Не знаю, хорошо это или плохо. Но я бы, во-первых, помог этому человеку, а во-вторых, и на душе бы у меня лучше стало за счет вот такого моего поступка вешать, сантехнику отремонтировать, соседу там, или еще что-то. Бля, Мошкин, наверное, сантехник, что-то он все про сантехнику. Просто научитесь быть внимательными. Может, он уже другие фильмы снимает? Кто-нибудь знает? Научитесь быть внимательными к окружающему вас миру, то, что вот вокруг вас происходит. Научитесь замечать то, где, что несовершенно. Вот я сегодня утром на автобус выбегаю, да, то есть время, мне нужно успеть, потому что автобус может в баню въехать без меня. Я с подъезда выхожу, и лежит два, э, куска. <свят> два куска соседа, два моих. Пакетов от чего-то, просто на полу, на площадке. Ну чё, я мог просто пройти, да, там, ну чё, кто-то мусор обронил. Я их поднял и донес до мусорницы. Я так всегда делаю, то есть... А потом выбежала соседка, говорит, блин, с магазина пришла... Продукты принесла, два пакета занесла, два оставила, потому что рук не хватало. Не видели мои пакеты случайно? Я просто всегда подмечаю, где какие несовершенства и устраняю их. И рекомендую. Мужкин, приезжай к нам в Беларусь, а тут надо пару несовершенств устранить. Вам так же самое делать. Это просто один из маленьких примеров, который был сегодня. Таких примеров куча. То есть там в свое время я жил э, у мамы, да, и у, у ее подруг там, у кого-то мужья там умерли, там, погибли, либо... А надо было удовлетворить немножко, да. Я заметил это несовершенство и сразу предоставил себя в качестве тренажера. ...командировки, и нужно было что-то делать, помогать по дому. Я там и сверлил, и дрелил, и дрова колол, и снег чистил, я просто помогал безвозмездно людям. И меня там словом благодарили едой благодарили, там, деньгами кто-то благодарил. Я к тому, что вы должны быть, вы должны, вернее, научиться быть внимательными к окружающему вас миру. То есть, он транслирует такую тему, что вы должны, как их называют, быть волонтером. Но есть один нюанс, на мой взгляд, ты можешь это делать, без сомнений, ты можешь помогать людям, там, соседям, подругам своей матери, еще кому-то, ты можешь помогать если ты действительно этого хочешь. Если тебе сказал Владимир Мошкин, что ты должен да, ходить по городу, из... очищать его от мусора, там чистить снег кому-то, еще что-то делать, да блин, нифига ты не должен, если у тебя чисто от сердца нет такого желания. А еще если люди, которым ты хочешь помочь, они вот, ну их даже людьми назвать нельзя, да? Ну вот конченые люди, если. Таким людям тоже не надо помогать, надо еще сортировать людей, которым можно помогать. Потому что людям, которые плюют на остальных, ну, нежелательно помогать. Потому что они будут думать, нифига себе, я тут на всех положил свой, а ко мне тут еще приходит Мошкин, сантехник, учинит. Это уже какие-то, не знаю, китайские учения пошли, да, когда приходит человек а, к тренеру, чтобы научиться драться. А он ему говорит, иди, подметай улицу. Так и Мошкин учит людей, чтобы они стали богатыми в финансовом плане. Говорит, и просто помогайте людям. Помогайте людям, приходите к ним домой, мойте полы. Вдруг там за диваном 100 баксиков кто-то потерял. Да нет, если вы хотите быть богатым, то научитесь зарабатывать деньги. А каким путем это уже вам решать? И тогда он обратит на вас внимание. То есть, вы должны на научиться быть полезными. Вот это, это ущербность человека, я считаю, когда ты для кого-то хочешь быть полезным. Ты кусок дерьма, если ты хочешь, чтобы тебя кто-то там считал полезным. Зачем тебе это? Зачем, чтобы другой человек думал, а вот этот человечек мне полезен на самом деле. Воспользуюсь им, когда время его придет, да или всегда буду им пользоваться. Это есть мужики такие, которых которые бабы раскручивают на рестораны, на покатушки, на путешествия, там, на подарки дорогие. А сами говорят, не, до свадьбы там, не-не, еще что-нибудь. И Мошкин хочет, чтобы вот Коколдов был, не знаю, целый рой-клуб или что. И когда люди ближе к пожилому возрасту начинают задумываться, да, когда жизнь уже вроде бы закончилась, люди начинают задумываться и такие, а для чего же я родился? А какое же мое предназначение? Кто из вас задумался над этим вопросом? Поднимите в руки, пожалуйста. Что-то мало да, народу у нас задумывалось. <рес> я хоть не пожилого возраста, но раньше я о схожих вещах тоже думал. И я думаю, что предназначение, монетка, как по мне, никакого предназначения вообще нету. И раз уж я живу на этом свете, на этой земле, на этой планете, даже в рифм сейчас песню с вами придумаем, тоже запишем, как Мошкин будем выступать, гастролировать, ездить. Так живи так, чтобы тебе было комфортно, чтобы ты просыпался и не думал, блин, сейчас опять эту конченную жизнь надо будет еще один день прожить, мучиться, чтобы мучений у тебя в жизни не было. Конечно, будут такие моменты, будут такие ситуации, когда вот хочется опустить руки там, или думаешь, как это же все достало, но преодолев их, научившись жить, ты действительно можешь понять, что, ну, бывает по-другому. Можно по-другому классно прожить эту жизнь, просто опять-таки же для этого надо что-то делать. И можно действительно поставить своей целью, чтобы жить здорово. Не как у Малышевой на передаче, ну, хотя можно и как у нее, чтобы никакие проблемки из ее песен тебя не беспокоили. Но, как по мне, предназначения нет. Да, Мошкин, мне кажется, продвигает то, что надо быть всем полезным. Да не надо быть всем полезным, тем более всем. О своем предназначении. А кто решил эту задачу? Кто понял, для чего он, зачем, почему? Я. Не для чего, не зачем, а почему. Ну вот так эволюция распорядилась. Я даже вот не знаю, поняли, ну то есть реально вы нашли себя или не нашли, я вам могу дать универсальный ответ. Главная задача человека любого. Любой профессии, любого социального сословия, любого цвета кожи, любого вероисповедания. Удобрить землю. Это быть полезным, приносить пользу природе, стихиям. Ну да, природе, я же говорю, удобряем землю мы все. Поэтому даже если ты полное говно, хотя если ты говно ты еще лучше удобряешь землю, то ты справляешься со своим назначением. Людям, животным, экологии, планете, просто научитесь быть полезным и... Мне тут, кажется, надо действовать от обратного. Не быть вредным. Ну, вот, действительно, к людям, которые к тебе близки, которые к тебе действительно относятся с уважением, твои родные, которые тебе злания желают. Вот, главное... Для них говном не будет, если ты человек хороший. А чтобы всем быть полезным, ну, я не знаю. Это, это ущербный человек, который, у которого такие планы, у которого такая мечта. Ну, даже Супермен не для всех полезен. Вселенная – это такая мощная конструкция, которая просто отреагирует в вашу сторону. И она вас точно не забудет и не оставит в беде. И вот осознав вот это, и начав жить вот по этому смыслу, я вообще ни за что не переживаю. Мне говорят, а ты не переживаешь, такая нагрузка. Вот представь, вот завтра вы электричество выключат на всей планете. Все, у людей перестанут работать телефоны, они придут к тебе домой и тебя прибьют за то, что ты у них забрал деньги. Я вообще не переживаю, потому что я ни у кого деньги не забирал. Во-вторых, как бы я в ладу со вселенной, между Богом и мной нет посредников. Я просто приношу пользу, сколько вот у меня есть возможностей, сил и средств. Вот сегодня весь день приношу пользу. Вчера весь день приносил пользу. А еще я очень много люблю воду, да? И моя-то задача просто даже дать вам попробовать именно эту пользу почувствовать. То есть, например, вы завтра вернетесь по домам, послезавтра, и вы уже знаете вкус, что такое бассейн, что такое джакузи. Бля, не надо, ребята, не надо пить воду из бассейна. Мошкин вас заставлял там, попробуй вкус, что такое бассейн. Что такое там красная, черная икра? Еще какие-то вещи, которые просто вкусные, просто приятные. Я, конечно, не хочу никого обидеть, но кого Мошкин там набрал? Людей, которые не знают, что такое джакузи, бассейн, красная и черная икра? Ну, у вас же там миллионеры все в рай-клубе. Конечно, действительно круто, если ты кому-то дал такую возможность эти все вещи ощутить. Но, блин, это... Я не знаю, как-то грустненько даже стало. А эти приятности и вкусности, они вас заряжают на подвиги. А если вы представьте, вас бы сегодня погоняли по каким-нибудь унылым районам, по колено в грязи, я не знаю там, ну то есть какие у вас бы сегодня были настроения, хотелось бы вам, ну то есть дальше двигаться. По каким районам, по какой грязи, военное положение где-то вели или что, Причем тут это вообще? Именно на эмоциях все строится. На... Или ты раньше людей приглашал в сетевой по районам, их погрязи, изматывал, как Сусанин, водил, водил. Ну что, будешь это, покупать у меня продукцию, Эйвен? Ой, не, пока что не знаю. Ну пошли тогда еще по одному райончику пройдем, пока уже у человека силы не оставалось. потом Ну ладно, давай, то мыло я у тебя возьму. На на вот этой культуре взаимопомощи. Уже даже не знаю, чем еще дополнить, думаю, даже... Культура взаимопомощи – это взаимопомощь, это самый главный фактор. Потому что если ты пытаешься свою помощь навязать людям, которым она просто не нужна, вообще есть такой принцип, что... Если тебя чего-то не просят, то ты этого и не делай. Понятное дело, что если там бабушка в автобус зашла, то ты, ну, как бы, нормально, если ты уступишь место или предложишь помощь человеку, ну, который ты видишь, что нуждается, но, возможно, и не попросит никого об этом. Ну, потому что вот есть у человека стержень такой внутри, который ему этого не дает сделать. Хотя я и помню, один раз в автобусе еду, заходит дедок такой, ну дедуля, с палкой, или там на костылях вообще был, ну вроде с одной палкой, я ему уступил место, а он меня как обхуесосил на весь автобус, говорит, ты чё, охренел, ты чё думаешь, я инвалид какой-то, думаешь, я сейчас тут развалюсь, упаду, ах ты, и начал, там он чуть ли мне этой палкой потом под хребту не отдубасил. Поэтому тоже разные ситуации бывают. Конечно, это исключение из правил было, но, на мой взгляд, э, вот я еще раз повторю, нету у человека вот э, смысла жизни, чтобы помочь всем и вся, ну, сто процентов нету. И не нужно, ну, еще раз таки, на мой взгляд, быть сильно навязчивым и предлагать свою помощь везде и вся. Ну, тебе что, заняться больше нечем, у тебя дел у других больше нету, чтобы свои услуги всем предлагать. Да, работай и займись. Так ты ближе к своей цели, если она в денежном каком-то эквиваленте измеряется, до нее дойдешь. Немножечко уже пригрузил, утомил, да. но пробуйте, ни в чем себе не отказывайте, потому что завтрашнего дня у вас может не быть. Поэтому вы должны сегодня жить так, как будто это сегодня последний день. Но я не говорю, что значит там на все деньги. Но иногда можно и на все деньги, если вы знаете, что завтра у вас будет куш. <Tap fica> <st colaborative> Благодарю за внимание. <algérieur multiplayer> В общем, такой ролик нам Рой Клуб продемонстрировал. Было тут, скажу, что-то и полезное, какую-то здравую мысль, зернышко отсюда можно выцепить. Но еще раз повторяюсь, вот на мой взгляд, кого вы не смотрите, что вы не слушаете, очень редко бывает, что 100% контента, они вот прям слово в слово, надо вслушиваться, запоминать и считать это как у, за какую-то истину. Научитесь критически оценивать ситуацию и действительно выжимать из контента информацию, которая достоверная, которая вам пригодится, а не все воспринимать за чистую монету. И в выступлении Мошкина, безусловно, были какие-то нужные слова, какие-то правильные слова, но также там были речи, с которыми лично я не согласен. Вот Пишите вы, согласны вы или нет. Ну и что? что? Давайте наблюдать дальше за Рой клубом, за их новой монетой. Что у них с этого получится? И пишите свои прогнозы по этому поводу. Возможно, они скоро начнут поднимать курс призм. Что вы, кстати, думаете по этому поводу? И если ты из Рой-клуба и писал мне раньше под роликами, что Мошкин поднимает призм, когда вот пару месяцев назад курс шел вверх, то ответь мне на один вопрос: почему курс сейчас не идет вверх? Или это Святой Дух тут замешан, а? Но у меня все.